Ну что ж, в общем, решил я запилить, так сказать, обзор от себя на игрушечку, как вы, наверное, уже догадались, Евротрек Симулятор 2. Если честно, то частенько мне доводится играть в нее, так как тоже игрушечка вызывает у меня определенный интерес. Ну что ж, вкратце... Да, то есть, так как у нас первый обзор от меня на эту игру, обзор создан с целью выявить интерес у моей аудитории к данной игре, чтобы понять, нужно мне дальше и по ней снимать прохождение или нет. То есть, ну что, могу сказать вкратце, то что это у нас, значит, симулятор дальнобойщика. На большой карте придется выполнять различные заказы, перевозить их из пункта А в пункт Б, и какие грузы мы будем выбирать, это зависит уже от нас. На какие расстояния мы будем перевозить, тоже зависит полностью от нас. Также тут можно построить свою компанию, так сказать, по грузоперевозкам, в которой можно нанять кучу водителей, которые будут работать на нас и будут зарабатывать нам бабосики, друзья. Так что здесь очень много всего интересного можно утворять, не только кататься на машине. Но основной все-таки геймплей заключается в том, чтобы нам, нам нужно кататься вот на этом вот тягаче, грузовике, не таскать какие-то тяжелые грузы, дабы совсем не заскучать. Так, ну что ж, как вы видите, я уже в нее немножечко поиграл. У меня уже, у моего водителя уровень 10 Уровни мы можем проверить более детально. Так, где-то здесь должна быть а, характеристика нашего персонажа. Так, посмотрим историю развития. А, вот это история моего водителя. Как вы видите, пройденное расстояние. Здесь все указано. Подробный, подробные характеристики, подробные циферки. Здесь имеются игрового времени 10 дней наиграл. Ну и, собственно, потихоньку я уже тут развился а, до 10 уровня. Какие же навыки у меня вкачаны, сейчас я тоже покажу. Ну, это я развил, значит, дорогостоящие грузы. А, ну и потихоньку вот начинаю развивать а, дальние дистанции. Сейчас у меня очков для исследования никаких нет. Но надо копить уровни, чтобы были очки. Ну и также я вот эти вот разнообразные всякие а, взрывоопасные грузы, не взрывоопасные здесь тоже а, развил. И с этого, в общем-то, у меня и будет идти основной доход. Ну что ж, давайте посмотрим еще, что здесь есть у нас. А, в этой вкладочке мы можем купить грузовик. А, я играю с каким-то дополнением, с последним или с предпоследним, в которую включена чуть ли не уже не Россия, друзья. Да, здесь имеется Россия, то есть здесь пару каких-то городов, я так понимаю, есть... Вот, давайте посмотрим, Сосновый Бор какой-то. Но ну, такие общие представления о наших городах есть. Я уверен, что карты есть и дальше в России, но у меня этого пока что не стоит. Со временем, возможно, и поставлю. Так, ну а тут у нас Европа вся, как видите, Германия, Польша, Чехословакия... Чешская Республика, Франция, то есть даже Рим у нас тут, смотрю, открыт. Карта достаточно большая. Вот эти все места, по которым я уже прокуролесил. Карты, в общем, открыл я немножко. Там, по-моему, какой-то маленький процент ничтожный. Кстати, процент открытия карты можно тоже посмотреть. Достаточно нажать вот сюда, вот во вкладочку «Карта» и увидеть то что из всей карты я открыл всего лишь три с половиной процента да вы как видите карта у нас огромная да ну вот собственно по России да какие у нас здесь города есть Санкт-Петербург как видите есть есть Луга ну и сосновый бор я смотрел Москвы и тут пока что нет но я говорю опять таки уверен что уже есть карты которые включают и Москву где-то у кого-то я видел на стримах что уже даже и на Байкал кто-то катается в общем, карта развивается. Но это нужно дополнительные моды смотреть, искать, что лично я пока не делаю для Евротрек-симулятора. Ну, если вдруг, ребятки, вам понравится, зайдет данный видосик, то, конечно же, начну более углубленно заниматься изучением этой игры и более буду щепетильно относиться и к модам, и ко всему прочему. Так, ну, по поводу графики. На моем среднем компе, даже ниже среднего, можете характеристики глянуть в ссылке в описании, она в принципе идет неплохо. Я даже, наверное, сейчас гляну, какие тут настройки у нас стоят для того, чтобы понять, стоит мне еще выставлять выше или же нет. Так, ну по умолчанию разрешение это понятно, частота обновления это понятно, масштаб вот это я не помню что, а базовые настройки скорее всего это сбрасывает у нас, да? А, так, так, так, высоко, высоко, ультра, высоко. Ну в принципе я такие, наверное, оставлю, чтобы не переборщить. Насколько я помню, у меня вроде как с такими настройками игра должна идти а, достаточно неплохо. Так, смотрим, какие у нас еще есть вкладочки. Это музычка. Музычка. Вот насчет музычки внутриигровой я пока не уверен. А, здесь у нас... Различные радиоволны, которые, к сожалению, включать я не буду, потому что ну, мы с вами снимаем видео для Ютуба, а такие, как правило, платформы, они могут за ну, за несоблюдение авторских прав, это все забанить. Ну ладно, что я вам рассказываю, думаю, и так все прекрасно знают, кто в этом заинтересован. Также тут есть возможность отфотографировать тачечку нашу. Наш грузовичок есть галерея, где можно посмотреть свои снимки, сохранения, настройки, да, то есть это мы уже посмотрели, профили, да, то есть я уже выбрал, эта клавиша пока не нуждается э, в рассмотрении. Ну и смотрим еще, что здесь вот в этом меню есть... В основном это меню у нас предназначено для управления. Вот тут есть покупка грузовика, как я вам показывал. Это у нас обозначены все салоны, которые я уже открыл. Да, то есть вы не можете поехать в салон, который вы еще не открыли. А после того, как только вы откроете его, вы можете приобретать и ехать машинки в данном салоне. Вот у меня есть салон Renault, есть Volvo, есть MAN, есть DAF ну, в общем, как вы видите, я катаюсь на Volvo FHD. 16, то есть для меня он является самым пока что неповторимым грузовичком. Я уже к нему привык. Так, ну что ж, смотрим, что еще есть. Покупка прицепа. Да, кстати, это тоже раньше этого не было. А теперь есть такая возможность. Видимо, из-за недавних изменений все это ввели. Я лично пока еще, пока что это не застал. Но да, теперь, друзья, такая есть возможность. Мы можем купить прицеп и, видимо, перевозить на нем какие-то определенные грузы. Как видим, некоторые вкладочки заблокированы. Ну да ладно, это, я думаю, в процессе мы все освоим. Улучшение грузовиков есть. То есть можно как следует сделать апгрейд нашего грузовичка. Да? Так, посмотрим, что тут можно сделать. Здесь, так понимаю, мы выбираем наш грузовик. А, это для конкретного грузовика, конкретные улучшения. Так, давайте посмотрим грузовики. Ну да, вот у меня сейчас Volvo. Как мы видим, здесь у него есть тоже его характеристики, сколько у нас прошел где находится, да, в данный момент я уже купил себе один магазинчик, который содержу уже, да, точнее не магазинчик, а грузовую базу, в которую необходимы сейчас только водители. Так, а улучшение грузовиков, что-то я так и не понял, по-моему, как-то здесь по-другому можно это все делать. Ну, как по-другому, то есть выбираешь грузовик и я пошел его апгрейдить. Или я что-то путаю, или где-то что-то еще надо нажать, сменить гараж, продать, тюнинг, а где, собственно, Кастомизация-то, есть же кастомизация здесь. А, состояние, ну хотя... Состояние грузовика, да. Но это мы видим, насколько у нас что поломано. Но здесь также, друзья, есть и апгрейд грузовиков. А я почему-то немножко не догоняю. Улучшение прицепов, вот как мы видим, да. А, хотя, давайте-ка я попробую. Улучшение грузовика. У меня Volvo F16. Найти ближайшую... А да, то есть тут нужно в ближайшую мастерскую ехать, чтобы... Тут только можно сейчас посмотреть улучшения для моего грузовика. А, ставить их, конечно же, нужно в мастерской. Все верно. Адаптация салона, то есть можно подстраивать какие-то параметры. Ну да ладненько, друзья, я все-таки думаю, что вам интереснее будет посмотреть на геймплей. Хотя многие уже, наверное, видели, но я все-таки мимо не пройду этой игрушечки. Довольно-таки интересная и увлекательная в роли дальнобойщика, я думаю, многим хочется себя попробовать, не катав при этом в реальной жизни. Так, ни разу. Ну что ж, давайте приступим. Посмотрим, какие же у нас грузы есть. Так, посмотрим, где у нас можно выбрать грузы, да. Так, для этого нам понадобится выйти сначала в игру на карту. Давайте выйдем. А там уже я помню, что можно будет выбрать и грузы, выбрать маршрут. И, в общем-то, начать свою первую перевозку. Первую на моем канале, так сказать, перевозочку. Ну что ж, как видите, достаточно быстро все загружается. Разработчики постоянно выпускают всякие патчи, обновления, которые все это дело оптимизируют. Вот, то есть, собственно, наша, наш Volvo красавчик. Такой вот флажочки он я на него повешал. Просто красота и заглядение. Так, я так понимаю, я э, ровно возле моего сейчас гаража появился, который я недавно приобрел, да, давайте глянем на карту. Достаточно нажать на букву М, чтобы понять, что где у нас находится наша карта. Так, заказы агентств. Вот тут мы можем посмотреть заказы, которые на данный момент активны, и нам предоставлять возможность их куда-то отвезти. Так, это у нас заказы агентств, а прямые перевозки, я думаю, нас, нас интересуют больше всего. Так, вот у меня есть на всякие такие интересные грузы доставка. Я люблю, да, я люблю делать как бы отбор по цене и расстоянию, а можно по стоимости. Так, давайте стоимость. Это, я так понимаю, минимальная стоимость. Это с максимальной начинается. То есть, есть 16 тысяч евро самый дорогой заказик. Ну, вот эти дуры я так возить не люблю, потому что они не габаритные, а не габаритный груз, он требует совершенно другой концентрации. Поэтому я, наверное, воздержусь этих дур и отвезу что-нибудь более-менее стоящее. Это у нас 26 евро за километр, а здесь 46. Но это тоже не габаритная штуковина, она обозначается вот такой вот подсветочкой, как видите. Вот, то есть такая вот подсветочка обозначает, что у нас груз не габаритный. Но они стоят гораздо дороже, да. То есть у нас это а, тяжеловесный груз и это у нас ценный груз. Так, ну я, наверное, все-таки сейчас э, для нашего с вами первого обзора э, повезу что-нибудь менее габаритное. И такое по цене тоже немалое. Вот этот груз... Вот этот погрузчик я, наверное, отправлю И, как мы видим, нужно забрать Ага, а есть откуда А есть из моего города Отсюда. Можно, кстати, вот так вот выбрать И посмотреть, то есть а Нам нужно из Дебрацена Повести какой-нибудь грузик, да? Но тут уже гораздо меньше стоимости идут Давайте посмотрим, что это такое ага, как мы видим, в Словакии нужно перевести Соль и специи Ага, ну, естественно, у нас по списку дальше все ниже Хотя вот тут а, стоимость перевозки Ну, точнее, за километр Гораздо дороже и это очень даже интересно. Наверное, я так и сделаю. То есть нам нужно будет ехать вот сюда в Сигет. И я, наверное, все-таки возьму. 1 час 15 минут осталось. И мы возьмем данный груз и прокатимся. Давайте уже, наконец-таки, побольше геймплея, побольше экшончика. Выбираем место назначения. И едем, забираем, что я могу сказать. Так, прошу прощения. Ну что ж. <кхм> так, заводись, машинка. А ты что, не заводишься? Заводись, говорю <смех> Что-то я не помню А, на букву Е, да, все верно Надо же разобраться сейчас, вспомнить, как тут управление действует 8 часов, так, мы, я так понимаю, пока что выспавшиеся Так, управление у меня, я помню, как настроено Все, можно, значит, вид из кабинки включить на клавиши 1, 2, 3, 4, 5 Так, ну я все-таки предпочту, наверное, выезжать э, вот так вот так, так, так, аккуратнее. Так, а, где у меня мои, а, мои, мои, мои поворотнички? Раз, два, ага, отлично. Все, все, потихоньку вспоминаю. Так, а фары? Так, а это у нас что такое? Это у нас аварийка, да? А фары как включаются? Так, аваричка, то я вижу. На бу... Ага, на букву Л. Еще, по-моему, дальний, ближний туда регулируется? Так, так, сейчас все вспомним мы. Вспомнит батька, как катал раньше по этим дорогам доставлял грузы. Так, у меня задняя R3. Мне надо поставить R1. Все, выезжаем. Да, то есть грузовики здесь прям реально чувствуются. То есть не просто там как в каком-то гоночном симуляторе, а прям реально чувствуешь, что ты управляешь большой махиной. Неповоротливая такая, знаете. Чувствуется прям масса. Так, ну что ж. Вот мы и выезжаем. Желательно включить наш... А, выезжаем, но не в ту сторону, друзья, да? Так, сзади меня уже подпер товарищ. Ну что ж, давайте-ка попробуем. Так, там еще и второй товарищ подъезжает. Мне нужно назад. Мне нужно назад. И как бы мне сейчас это сделать? Так, тихо-тихо-тихо пропусти. Как бы мне это сделать-то? Очень плохо себя грузовик ведет, когда он выезжает с трассы. Тихо-тихо. Вот уже авария, включен стояночный тормоз, нажмите для отключения. Ну, как, как так включен-то, я же его отключил. Так, ну что ж. Так, напробил у нас стояночный тормоз. Так, ну что ж, мы выезжаем, значит, нам сейчас, судя по нашему радару, нужно вот туда, в ту сторону. Так, вот от этого лица, кстати, тоже интересно кататься. Так, так, так. Ну что ж, давайте ка попробуем уже динамичнее, более... Начать наш геймплей В кабине вообще красота, тишина Ничего не слышно Подсветочка, это у нас аварийка Так, сигнал у нас на H Все вспоминаю Так, на букву P это у нас дворники А как они выключаются? Так, что-то я как-то медленно еду, мне кажется, да? А как выключить дворники? Ага, еще раз на букву P Так, у нас там сигнал красный, а уже зеленый так, надо бы ускориться. Надо бы, надо бы ускориться. Так, ну что ж, нам немножечко осталось. Я вижу уже конечное, где мы заберем сейчас груз. И поедем дальше. Так, так, так. Едем, едем, друзья, за грузом. Сейчас мы повезем свой первый груз. Да, много чего изменилось на самом деле. Мне даже кажется, как будто картинка в общем и в целом поменялось в этом симуляторе, если честно играл, не играл я в него лет, наверное ну года два, наверное, точно полтора настройки здесь сохраняются то есть игрушечку я раньше устанавливал Обновил просто версию, настройки все, которые настраивал я тогда, они сейчас даже действуют Это очень хорошо, респект за это товарищам-разработчикам Так, успею, успею, нет, вот не успею, наверное, повернуть Это да, да, вот я не успел, ущерб 12%, как видите Ну, это мой косяк, и за это, я, как говорится, поплачусь денежками, деньгами своими Так, я так смотрю, у меня тысяч евро всего есть, я только не пойму, это минус или плюс у меня там по-моему, это плюс пока что еще Ну что ж, и двигатель Нас сразу же заглох <с> Конечно, после такого удара Он заглохнет Плохо, что Единственный минус как бы, у этого симулятора Потому что модели повреждений никакой нет И такие удары, они ни к чему серьезному По сути, не приводят Так, ну что ж, вот мы приехали Наш груз, по идее, ждет нас там И давайте-ка посмотрим Так, это я включил радио какого-то хрена а мне нужно не радио, а именно заехать вот на, эту, на этот вот зелененький указатель, чтобы взять заказ свой. Да. Так, надо на Enter нажать и посмотреть. Мне нужен заказ э, перевозка, значит, вот этого бурильщика ценного груза. И я его повезу уже знаю куда. Ну что ж, беремся за работу. И поехали, друзья. Нас ждет первый наш заказ. Так, аккуратненько. Прицеп готов и ждет вас. Я уже вижу. Я уже выезжаю. Так, так, так. Вспоминаем, как тут что надо делать. Да, то есть это... Ну, как вы, наверное, знаете, но кто меня смотрит, люблю играть в фарминг-симулятор тоже. Управление с фармингом-симулятором вообще рядом не стоит. То есть тут все гораздо реалистичнее, что ли, я так скажу. Что реально тяжеловесные вот эти фуры, они прям, ну, реально чувствуются. Когда ты только... Садишься. Я думаю, когда м, играешь за ну, с рулем, тогда это чувствуется еще более сильно. Что это у нас автоматически, что ли, произвелась э, прицепка-то? Зацепочка. Колеса крутится до сих пор. Интересно. Так, ну что ж, на букву Е мы завершаем процесс цепки, я так понимаю, да? Почему-то он не завершается. В чем беда? В чем беда? Вроде же все зацепилось. На буковку Е мне говорят. Ну... Но на букву «Е» я включаю, выключаю. На букву «Е», то есть на «Т». Все понял. На «Т» мы, значит, скрутили что-то там. И у нас, собственно, прицеп поехал. Ну что ж, давайте выезжаем. Будем стараться двигаться по навигатору. Да, у нас там, как видите, в правом нижнем углу наш навигатор указан. Его, кстати, можно переключать, если мы нажмем... Так, это у нас «Вид» на кнопочке, а на F, по-моему, это у нас различные функции. То есть тут мы можем зеркала включить. Вот как раз на F3 мы включаем, выключаем наш навигатор. А, значит, регулировка фар на F4, на F5 мы меняем режим навигатора, оставлю так. На F6 мы на навигаторе выводим информацию по текущему грузу. да, То есть доход, время, сколько осталось и так далее. На F7 мы... Да, то есть мы вот сейчас выводим статус нашей с вами фуры. 0% груз, 0% ущерб, я так понимаю, задней вот этой прицепной части. И 12% ущерба, это вот что мы вписались до этого, нашему грузовичку пришелся. Ничего так-то интересного, ничего хорошего в этом нет. Так, на F9 уже ничего. На F10 у нас делаются, значит, скриншотики на F11. Так, ну ладненько, я понял, что на F5 это у нас более-менее самый основной, так сказать, Самая основная информация, которая нас интересует. Ну что ж, давайте попробуем от первого лица. Так, тихонечко, аккуратненько всех пропускаем. Поворотничек включаем и выезжаем нам направо. Так, подожди, пропусти-ка меня. Пропусти, дружище, так... Пропусти, пропусти, видишь, я выезжаю, такой большой весь, так, так, так, все, пора набирать уже скорость, не надо, главное, контролировать наш информационный мониторчик, что справа в нижнем углу находится, чтобы не уехать случайно не туда. Так, у нас 8 часов времени, пятница, я смотрю, игровое время. Ну что ж, в пятницу, по идее, я только вот не пойму, это утро или это вечер. Тут, по-моему, нет такого, что там э, 13-14, тут, по-моему, э, либо утро, либо, либо ночь. То есть, я вот не пойму, 8.41 это утро, Ну, судя по тому, что начинает темнеть, скорее всего, это уже ближе к ночи. Так, что-то я как-то медленно еду. Тут у нас скорости, скорости надо переключать вручную. Да, я играю, ребят, на клавиатуре, не очень-то удобно, Ну, пока что другой возможности я не имею. Ну что ж. Едем, как говорится Вот так вот здесь можно выглядывать в окошечко Вообще, люблю больше всего играть из кабины Кто-то, я видел, любит играть Вот от такого вида то есть Ну, от вида вот со стороны Кто-то еще от какого-то Но лично я уже вот сколько играю В этот Евротрек симулятор Мне всегда удобнее было играть Из кабины, то есть вот таким вот образом Тихо-тихо, лишь бы мне А, там зеленый же был Так, вот тут главное успевать вовремя переключать передачи И набирать скорость ну, давай же, давай, давай, давай. Мне прямо, прямо. Неужели сейчас я да, должен успеть? Да, то есть, груз а, у меня достаточно тяжелый. Как мы видим, а, вот в этом, на этом же мониторчике справа снизу, Указана вся информация, ну, такая информация общая. То есть, что нам, куда надо ехать, это раз, да, вот зелененькими стрелочками и красной подсветочкой, это указывает наш основной маршрут. а Все прилегающие к нашему основному маршруту, они, как видите, отображены сереньким. Нам туда не надо, нам нужно сейчас по маршруту двигаться, а именно по красной линии с зелеными стрелочками. Ну, это первый момент. Второй момент, значит, мы видим, что у нас сегодня пятница. Так, у нас на... Часиках, ну, там вот я вижу внизу, это 12 часов 12 минут, я так понимаю. Ну, а, это все понял. Это у нас э, так сказать Как сказать? Так сказать слово паразит, никак не, не могу от него избавиться, но я над этим работаю, друзья. Вот. В общем, там информация у нас осталась потому, что сколько мы километров, сколько нам километров осталось проехать до, так сказать, финала, до нашей базы, куда мы везем груз. Э, так, это 188 километров, приблизительное время, а может даже и точное, это 3 часа 24 минуты нам примерно надо еще ехать, чтобы преодолеть это расстояние, а вот то, что 12.11, вот это я, друзья, не помню, возможно, это время до того, когда мы отключимся, то есть до того, когда мы заснем, 2.12, 2.11, но оно всегда то прибавляется, то бывает, я, если честно... Точно не помню, что, за что это отвечает. Если, ребята, вы помните, что это за параметр такой, что это за цифрики, обязательно пишите мне об этом в комментариях. Буду благодарен. Так, ну что ж, а мы едем дальше. И все-таки я вижу, что вечереет у нас, да? Вроде бы вечереет. <laughs> Наверное. Вот, там у нас дальше указаны клавиши. То есть это у нас, ну, компас, то, что сейчас включен. То есть, так, подождите, правильно еду? Нет, мне надо сейчас немножечко про левее сдать. Вот сюда, иначе я уеду не туда, вниз. Да, то есть надо контролировать дорожечку, куда мы едем. Так, ну что ж, смотрим. Смотрим, смотрим. Смотрим дальше, что у нас есть. Так, сейчас посмотрим. Вроде нас прямая. Давайте я сейчас гляну. Докуда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что произошло-то? Что произошло, водятел ты? Что это было? Аккуратней надо. Там за тобой такая вереница уже. Что-то я, блин, меня треханула жестко. Надо более внимательнее следить за тем, что происходит на дороге. Да, я вижу, что у меня дорожечка сейчас далеко прямая, и она будет, да, то есть очень длительное время. Вот меня болтает, как видите. Да, а пока это у нас все идет, я вам давай сейчас покажу какие-то другие функции. Итак, на F4 у нас, значит, регулировка фары, это нам пока не надо. На F6 у нас, значит, более подробная информация. Мы сейчас везем бурильщик д а, 58 тонный Пункт назначения Сигет. Сигет, да, значит, у нас ожидается в 9.55, пятница 16.35. А, доход мы с этого заимеем 6800 и осталось 7 часов. А, в общем, все предельно просто и все предельно понятно. Понятно, друзья. Так, ну что ж, на F7, значит, это я уже вам показывал. Мы, кстати, можем обратиться за помощью именно вот через эту панельку. Если вдруг мы перевернемся, нажав просто-напросто на Enter, но там, скорее всего, будет подтверждение какое-то. То есть это у нас буксировка и отказаться от прицепа. Нам это пока не нужно, с нами все благополучно и в порядке. Так, ну что ж, едем дальше. Так, скорость, скорость, скорость. Главное не сильно превышать скорость. Так, а то иногда бывает штраф за это дело. В общем, здесь все правила дорожного движения, ну, такие самые основные, конечно же, соблюдаются. В этом весь прикол данного симулятора, что, ну, если ты катаешься с рулем, то можно неплохо так поднатаскать себя в вождении по разного рода улочкам. Так, ну что ж, смотрим дальше, значит, обращаться за помощью мы не будем. Давайте посмотрим на F8 и тут у нас информационное окно с сообщениями, которых я вижу у нас нет. Так, дальше смотрим, нам дальше Прямо нужно ехать Никуда мы не сворачиваем, друзья Так, ну что ж, продолжаем наш путь Везем наш груз По пути смотрим Что у нас есть Да, все-таки я думаю, что вечереет Уже в который раз Пытаюсь себя в этом убедить Но вижу, что да, вроде вечереет Там, по-моему, трактор стоял на поле, да? Интересно, здесь все так сделано ну я думаю игра сильно преобразилась с тех пор, когда я последний раз в нее играл, прям заметно больше все детализировано, стало красивее, что ли, сделано все как-то. Ну вот, то есть последний раз я играл, как-то было все попримитивнее. Так, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, совсем затормозил на восьмой передаче. Я чуть был опять не вписался, но я уже После печального опыта не хочу делать второй раз то же самое. Так, ну что ж, я имею в виду вписываться в какие-то преграды. А там у нас конкретно была уже стоп-линия. Так, ну что ж, едем по крайней карте, поэтому таких стоп-линий у нас сейчас будет очень много здесь везде на маршруте. Вот, то есть это практически грань нашей карты. Так, ну что ж, продолжаем, едем в Сигет. Или сегет ли, или поправьте меня, ребятки, в комментариях, как правильно называется то место, куда мы сейчас держим путь. но ну, а мы набираем потихоньку скорость. Так, давайте переключу немножко вид, чтобы было ä, побольше, так сказать, экшончика на экране. Как вот выглядит наша фура. Вот такая наша фура. Вот такой у нас сзади какой-то кран. Или... А, это бурильная установка, я так понимаю. Да-да-да, нам ее сейчас надо отвезти. И за это мы получим определенные денежки. Можно выбрать вот такой вид. Это на троечку, на четверочку это вид с крыши у нас. А на пятерку вид сбоку, откуда-то. На шестерку, вообще, откуда из-под бампера, на семерку, из-под колеса. А на восьмерку, кстати, интересный вид очень. <laughs> так, а на девятку у нас. А на девятку у нас переключение вообще всех режимов, всех режимов по очереди. Но мне больше всего нравится из кабинки. Так, где у нас кабинка? Вот она. На 0 на, на ноль уже ничего не происходит Так, ну что ж, давайте набираем скорость Что-то мы прям как-то тащимся Мы так можем ведь и не, и не успеть А у нас тут времечко а цигель цигель как говорится Нельзя нарушать временные рамки Нужно топить, топить и еще раз топить Так, сколько нам? 130 километров остается Что-то мы как-то быстро проехали Так, в общем сигналочка здесь, ребят, на буковку H На буковку, не знаю, на буковку B вроде Что-то здесь тоже было Так, где-то здесь есть Торможение двигателем, я тоже это все помню, но не помню, на что это все дело включается. А, на это включение-выключение, да, я сейчас вообще отключился. Стоит только нам, друзья, выключить двигатель на скорости, как мы уже на пятой передаче запустить его не сможем. Нам нужно остановиться. И запустить движок, запустить движок, да, то есть мы на скорости, когда мы движемся, мы двигатель, к сожалению, не запустим Вот я сейчас вот вроде запустил, а вроде нет Так, вот сейчас запустил, все, так что, ребятки, надо быть внимательным и осторожным, когда мы сидим за баранкой такой фуры Тут все достаточно реалистично сделано Так, ну что ж, едем дальше Эх, какая красотища, так, какие подсолнухи-то, ох, какое маслице с них получится обалденное или или что еще? Или или халва, халуже еще вроде из подсолнечника делают. Красотища, лепота кругом, просторы. <клес> Хотелось бы мне, конечно, в сторону нашей, так сказать, страны сгонять и посмотреть, что там сделали. Очень интересно. Но это, я так понимаю, уже рассказ в следующих сериях пойдет у нас об этом. Будет, так сказать, друзья, интрига, опять так сказать. Интрига, ребят, будет для вас. То есть, если вдруг... А... Вы достаточно активно проголосуете за эту игру, достаточно активно будут идти просмотры. Если мы наберем хотя бы, ну, 50 лайков, там, я не знаю, несколько, там, десятков комментариев там по данной игре, то я непременно задумаюсь и, возможно, буду проходить, буду снимать дальнейшее прохождение по этой игрушечке. Ну что ж, а мы едем дальше. У нас, значит, а у нас сейчас, значит, поездочка. Ну, вот эти, кстати, трактора прям такие из фарминг-симулятора сюда, сюда перекочевали, да, я смотрю. То есть они очень похожи и все очень как-то даже привычно, когда едешь мимо вот этих полей. Да-да-да, то есть прям так как хочется поставить день рядом фуру, пойти сесть на трактор и заняться уборкой этих полей. Красотища просто, балдеет. Так, ну что ж, заправляться нам не нужно, у нас полный бак. Я смотрю, да? Да, у нас полный бак. Я все никак не могу понять, сейчас утро или сейчас вечер, друзья. Вот, блин, не могу никак разобраться. Ну, пока что вроде светло, значит, у нас близится день все-таки. Когда едешь из кабины, кажется, как будто бы э, как-то темнее, что ли. Ну, да ладно, в общем. Главное, чтобы на время наш, нашего с вами видосика было светло, чтобы всем все было хорошо видно. Так, что там нам на знаке 70 километров показывают? Но ну, я вроде больше 30 то вообще даже не еду. Да, надо ускориться. Что-то я совсем как будто здесь, знаете, на экскурсию выехал, показать вам окрестные места. Но нет, нам все-таки нужно придерживаться нашей основной цели. Нашей основной целью является доставка груза. И, внимание, ребят, у нас впереди поворот, причем очень резкий. В такие моменты скорость желательно сбрасывать как можно больше. Потому что иначе мы можем просто-напросто вылететь за этот поворот. Так, ну что ж, вот поворотик. Так, аккуратнее, аккуратнее. Вот я сейчас неправильно делаю, что выезжаю аж на встречку. По идее, так нельзя. По идее, так нельзя. Ну, нежелательно, я бы сказал. Вот. Если сильно негабаритный груз, вроде как можно, но по идее нежелательно. Ну что ж, едем дальше. Вроде пока едем правильно. Соблюдаем маршрут. Нам остается всего лишь 100 километров, то есть половина пути мы уже благополучно преодолели, но мы бы преодолели это еще быстрее. Если бы я ехал немножко побыстрее, я еду что-то уж очень медленно. И, насколько я помню, здесь около 12, что ли, скоростей на этом грузовике. Так, 70 километров надо придерживаться. Давайте-ка я сяду в кабинку, мне отсюда всегда комфортнее и лучше я отсюда контролирую ситуацию, как правило. Так, ну что ж, давайте-ка еще подприбавим, потому что я в последнее время больше шестой скорости, по-моему, не включал. Давайте прибавим, все-таки у нас грузовик может нормально гнать, я это прекрасно помню. Просто боюсь, боюсь куда-нибудь вписаться, поэтому еду осторожно и привыкаю к управлению, ребятки. Два года, полтора или года я не сидел за ней, поэтому, чтобы мне привыкнуть, надо немножечко времени. Так, ну что ж, едем дальше. Едем, наслаждаемся красотами, наслаждаемся... Окружающей средой И тут у нас дорожные работы И вот на таких, ребят, местах Надо быть очень аккуратным Потому что можно на большой скорости Не заметить и вписаться в это дело Что повлечет за собой Конечно же, серьезные последствия Нас либо оштрафуют И мы еще и машину можем побить И вообще все вкупе А денежек у нас не так много Денежки мы все потратили на покупку Нашего, так сказать, собственного Бюро перевозок которые мы будем развивать в процессе, ребятки, это же интрига Будем развивать, есть к чему стремиться То есть мне сейчас надо туда нанять водителей И они уже сделают свое дело, денежка пойдет Так, ну а мы едем, значит, на наш конечный пункт Я смотрю, шкала нашего отдыха постепенно заполняется Шкала, кстати, отдыха, это вот та вот синенькая кроватка Которая, видите, у нас там в, левом, в правом нижнем углу отображена, да? Рядом с бензоколоночкой, в которой, естественно, изображен бензин. Количество бензина. То есть, ну, и вкратце расскажу, что оранжевая полоска на шкале бензина отображает, насколько заполнен бак. То есть, А вот синенькое заполнение, если оно будет... Ну, тогда серая иконка максимально синей, значит мы уснем. То есть, то есть тут, видите, такая система желтенькая, когда убывает, бензин заканчивается. А синенькая, когда заполняется, мы просто засыпаем. То есть эта шкала такая так... Что такое? Меня, по-моему, оштрафовали, да? В а, произведении выплаты по кредиту в раз... А, вот оно что, меня вообще скоро без денег оставят. У меня, оказывается, еще и кредит на мне висит, да. Я уже забыл, что я в кредит-то брал. Да, я уже думал, меня оштрафанули. Тут бывает и такое, за превышение скорости. Даже комбайн работает? Ни хрена себе Джонтик... Джонтик... Джон, джон, джонни Дир, вы видели? Зеленый обычно Джонни Дир катаются так. Джон Дир... Не Джонни, а Джон. Совсем перепуталось. Так, ну ладно. В общем, ребят, еще иконочки. Ну, там видите рядом сообщения, да, у нас есть. Это понятно, когда оно вроде как горит желтеньким, значит, нам что-то пришло. И вот тут иконка скоростей, километража, а там у нас уже отражается наш день. Так, ну что ж, м, так, так, так, мне подмигивает прям, типа я не по своей полосе еду, да, и он прав, потому что я иногда бывает действительно выезжаю не на свою полосу, на лихачу, короче говоря, лихачу я что очень плохо может сказаться. Тихо-тихо-тихо. вот Опять на трактор засмотрелся, чуть не улетел. Так, ну-ка, давайте-ка я вот так вот попробую. Лечу прям с бешеной скоростью. 90 км в час аж легковуш... легковушек догоняю. Здесь неспроста, ребят, вы видели? 50 км. А, нужно обращать на это внимание. И обгон, видите, запрещен на повороте. Это в связи с тем, что здесь либо сейчас будет какой-нибудь радар, который фиксирует скорость. Что-то я вообще потерял скорости. Либо еще какая-нибудь нехорошая штуковина. Так, нет, э, радара я, по крайней мере, не вижу. Радары это у нас э, постоянно, если нарвешься на высокой скорости, пролетишь, э, снимут немножечко бабла. А у меня его вообще нема. То есть надо это дело поберечь. И нужно все-таки как-то экономнее, экономней и более внимательней быть. Так, 50 километров, ну а 170, то 50, вы видите, да, как варьируется? Ну что ж, давайте едем. Я думаю, пора уже набирать. Тихо-тихо, ты куда там выезжаешь? Ты смотри, кто едет по главной. Вроде вот он нормально сейчас выехал по своей линии. Но это боты компьютерные. Они едут как надо. красотища какая. Вот так прям аж посмотрю. Эх, лепота. Тихо-тихо, главная фуру не загони куда-нибудь. Реально красота. прям поля, природа. Так хочется здесь встать на пикничок. он в лесочек зайти. Ну да, видно, что здорово преобразили они вот эти все места. По сравнению с тем, что было раньше видите трактора, то есть детализация какая хорошая, да, видим классно, я помню, что по-моему и раньше было, но по-моему не так сильно детализировано как сейчас, ну круто все сделано, прям балдею прям хочется опять вернуться и катать катать, катать, фарме, в э, фарминг говорю, в Евротрек симулятор, то есть раньше, помню, очень много в него откатывал так, так, так, двигатель неисправен, посетите станцию тех как так-то? Это, скорее всего, из-за того, что я врезался. Да, вы видели сейчас, что произошло, друзья? Это вот последствия того, когда я врезался в столб, там, на... когда заезжал в базу. У меня теперь мой грузовичок сбоит периодически. И сейчас, чтобы мне его завести... Я могу его завести, но... Да, то есть надо опять переключаться на первую передачу, чтобы нормально можно разогнаться было. Вы видели, да? То есть давайте смотрим состояние. То есть 13% ущерба, и поэтому наш грузовик постоянно работает, начинает с перебоями. Ну что ж, надо будет придержаться правил, значит, и заехать все-таки. А на ТО, может быть, заменить какие-то детальки там в двигателе надо, чтобы у меня он перестал барахлить. А то иначе вот так вот просто-напросто можно из таких... Из-за таких вот ситуаций, как сейчас произошла, можно не успеть доставить груз вовремя. А это очень критично. Так, вот, что он мигнул сейчас мне, а? Я понял, ребятки, здесь водители, даже те, которые управляют с компьютером, умные, знаете почему? Они реагируют даже на те вещи, когда, допустим, я еду со светом. У меня вот, я не, не помню сейчас, то ли дальний стоит, то ли ближний. У меня, по-моему, стоял дальний. Или ближний. Так, это дальний. А, вот это бли... А, да, все, я, по-моему, с дальним светом ехал. Так, так, так. И у меня еще, по-моему, аварийка включена. Аварийку включаем. Так, давай разгоняемся. Есть дальний свет, а есть ближний. Так, дальний это вот этот. А где ближний? Так, у нас там красный свет. Осторожно, не проскочи на него. Так, это у нас понятно. Ну-ка, ну-ка. Хочу все-таки разобраться. Вот, то есть... А, на буковку L у нас включается свет. А на буковку J рядом с L у нас включается дальний свет. Так, главное не переесть красный свет. Все, все понятно, я просто ехал с дальним светом И поэтому мне все сигналят Точнее, просто-напросто попут попутные машинки Они мне фарами подмигивали что Типа, мол, у тебя какая-то Какая-то заморочка Давай-ка исправляйся, чувачок Ну вот, я, в общем, исправился Сейчас поставил ближний свет Надеюсь, после этого мне не будут все подмигивать <laughs> что, я, что я такой даун И я не еду с дальним светом Ну ладно надо, надо и понимать, что здесь тоже такие, ребятки, мелочи действуют То есть максимальная реалистичность А тем временем мы подъезжаем уже практически к нашему ключевому месту Осталось всего лишь ничего Проехать по городишке немножечко И мы будем на месте Так, вот по городу я, конечно, лучше вот так поеду И вообще я бы лучше сейчас сохранился Потому что когда въезжаешь в город Мало ли что может произойти, да? То есть давайте я сейчас сохраню текущий результат Давайте на второе сохранение запишемся. И это именно для того, что мало ли сейчас как у нас здесь получится. Ну, сейчас, я думаю, ничего такого особо не произойдет, потому что я еду с нормальным грузом. Не с негабаритным, а просто с нормальным грузом. И я думаю, что критичного ничего не будет, и мы проедем и исправимся. Главное вовремя затормозить. Да, вот, хотелось бы увидеть, конечно, здесь модель повреждений в этой игре, да. Но ну еще, чтобы у нас, допустим, какие-то части пачкались также, да, вот как в фарминг-симуляторе есть. То есть ты со временем катаешься, у тебя там или колеса пачкаются, там. И со временем машинка тоже пачка Так, куда поехал то поехал-то, а? Заболтался, друзья, заболтался. Ну что ж, потихоньку выворачиваем. Тогда здесь пока еще я не совсем сильно уехал далеко. И развернуться пока еще можно. Да, то есть было бы круто, ребята. А как вы думаете, <laughs> круто было бы, чтобы в Евротрек-симулятор добавили модель повреждений грузовиков. И чтобы у нас техника моралась еще, пачкалась. Когда мы, допустим, а, долго покуролесим, она у нас приходила в такой запачканный вид. Хотя сейчас, сейчас у нас, по-моему, по такого... Нет, насколько я вижу Так, ну что ж, давайте-ка набираем уже скорость Что-то я как-то опять медленно еду А мне хочется побыстрее Так, так, так, давайте-ка уже наберем Вообще не тянет Это, скорее всего, из-за того, что у меня Ну, во-первых, у меня стандартная конфигурация машинки стоковой идет Она у меня, не знаю, ну, не сильно мощная не буду врать, не помню, сколько там лошадиных сил Ну и во-вторых, что мы везем вот такой вот бурильный аппарат, который сам по себе весит 8 тонн. Вот, поэтому так медленно разгоняемся. Так, пятую сразу же с третьей включил. Надо аккуратней, осторожней. Лучше набирать скоростя плавно, иначе переходы будут более длиннее и дольше занимать по времени разгона. Так, ну что ж, ладно, едем дальше. Мы почти уже на месте. Нам осталось всего ничего. День у нас в разгаре. Солнце светит, жизнь бурлит, что называется. Ну, а мы везем на фуре наш бурильный аппарат. Такие вот почти стихи получились. Так, ну что ж, едем-едем. Осталось совсем чуть-чуть. Вот там уже, видите, у нас внизу в правом нижнем углу на радаре мигает наше местоназначение назначения. Мы сейчас туда подъедем. Самое сложное, ребятки, впереди. И сейчас вы увидите, о чем я говорю. Ну, те, кто знает, что такое Евротрек-симулятор, они уже, наверное, поняли, что я буду отцеплять груз именно не в автоматическом режиме, просто сдам, а постараюсь это дело сделать <laughs> вручную. Вот, пожалуйста. И что, и как. И вот как мне быть сейчас. Вот там сзади меня под, подпирают, да, машинки. А спереди у меня стена. И вот как мне быть сейчас. Хоть бы отъехали немножечко, а? Вот, вот ну как? Вот я не знаю сейчас, смотрите, ребят, как быть, то Насколько там все близко... Мне отсюда очень плохо видно, если честно. Так, зацепил. Я вижу немножко машинку, да. Там, по-моему, менты стоят. Очень плохо. Ну, это все из-за того, что негде мне развернуться. И самое интересное, ребятки, впереди. То есть, приехав сюда, я выбираю Enter. И смотрите. <клево> Не парковать прицеп. Час пик. Это плюс 90 XP нам дадут еще. Проще простого. Ну, это за нас, я так понимаю, припаркуют, а это мы паркуем сами. Я всегда выбираю час пик, и мы паркуем при, при, прицеп наш сами, потому что это интересно. Ну что ж, попробуем. Следуем в зону выгрузки, и сейчас мы будем парковать этот прицеп. Тут реально тут э, метод парковки сравним с тем, наверное, как вы первый раз летаете на самолете. То есть все сложно, все непривычно и очень-очень геморно. Со временем, когда ты, допустим, к этому Немножечко попривыкнешь, становится проще А когда вот так, как я, например Когда ты полтора года не играл <свят> И надо вспоминать, как правильно парковать Сейчас вы увидите, в чем проблема Сейчас я покажу Но ну, тут я помню, что надо вот так вот заехать И надо Можно, хотя, наверное, и вот так было встать Но не факт, что засчитает Надо вот так вот вырулить примерно, как я сейчас делаю Ну тут я... Ну тут легко тут легко. Бывают места вообще прям жопа как тяжело заезжать. А здесь еще мы попали на легкое. Поэтому, ребят, тут ничего необычного вы сейчас не увидите. Но хотя даже с этим я немножко, наверное, попотею. Да. Так, ну что ж, задний ход. Давайте задний ход. Потихонечку врубаем сейчас. Главное нам точненько попасть этим прицепом. А, вот в ту вот область, которая, видите, у нас подсвечивается. Да, получится ли у нас с первого раза, друзья? А, пожалуйста, сделайте ваши ставки. Пишите комментарии, получится или нет. Так, ну а мы сейчас будем пытаться. Что-то я вижу, у меня уже никуда немножко едет прицепчик. Тихо-тихо-тихо. Не туда же выруливаю, а. Надо в другую сторону колесики, колесики крутить. Так-так-так. так так так Сейчас в другую немножко. Ну, на самом деле, ребят, здесь не так, как в каких-либо других симуляторах. Сдаешь назад, тут прям гораздо сложнее это все. Прям, я не знаю, с чем сравнить. Но это только в, Евро, в Евротрек-симуляторе такая заморочка жесткая здесь с парковкой. Так, сейчас надо мне вывернуть в другую сторону, что-то как я странно рулю, чтобы у нас прицепчик в оконцове встал куда надо, куда надо, чтобы встал аккуратнее. Я, по-моему, вот сейчас я уже вроде как промазал, да? Вот сейчас уже он, ну, может быть и повезет, бывает, что... Бывает, что везет. Бывает, что погрешности даже вот такие, которые я сейчас уже не соблюдаю, они потом э, к тебе на руку идут. Так, вот, вот, вот, вот о чем я говорил у нас подсвечено зеленым и нам можно оставлять здесь вот так вот, ребятки, после полтора года, так сказать, простое вот такой вот результат парковки прицепа на конечной станции. Мужики, вон там стоят, угорают по-любому, как я тут припарковался. Вон, смотрите, какие они там подергиваются даже, скажут, ну блин, приехал тут корявый водило, весь груз поцарапал, побил, а нам потом работы на этом. Так, ну что ж, значит, отсыпаем это все на букву Е. Зеленая зона означает то, что мы припарковались грамотно Как понимаю, получаем отличный результат Я не помню, только максимально это или можно еще больше Десятый уровень, немножко опыта поприбавилось Как мы видим, здесь у нас нюансов никаких нет и Мы получаем в полной мере 6823 евро это, друзья, круто. Это прям супер-супер, я могу сказать. Так, ну что ж, я тогда сохраню сейчас данный прогресс, чтобы он никуда не затерялся. Да, и мы, наверное, на сегодня пока что закончим эту серию. Моя основная цель, я считаю, выполнена. Основная цель заключалась в том, друзья, чтобы показать вам Евротрек-симулятор, так сказать, от имени меня. Да, то есть я давно хотел у него сделать обзор. Наконец-то у меня это получилось. Галочка поставлена. Ну и, конечно же, опять-таки повторюсь, что дальнейшее прохождение, ребят этой игры зависит от вашей активности, насколько хорошо зайдет вам игра. Ну что ж, могу пожелать только вам одного, ребятки, играть только в самые хорошие игры и приятного всем геймплея.